здравствуйте, сегодня у нас 6 июля 2020 года, канал Народовластия. программ «Плохие новости». Я, мне кажется, я запустился, потому что он отсчитывает время, но картинку я не вижу. Он пишет «Ошибка», «Повторите попытку позже» и прочее, прочее. Так что, мне кажется, я в эфире, но это не обязательно. Напишите, как слышно, видно и слышно. Вот так, видите, я же сам не вижу картинку. И не могу понять. Такая интересность. Наверное, с гостями эфир будет. Нет, гостей сегодня не будет. Откройте мне веки. Хочу увидеть Мальцева. Смотрите. Борода все видно и слышно. Офигенно. Вещай на весь мир. Отлично. Очень хорошо. Так. Так, так. Ну, начнем тогда. И мне вот написал человек, Вячеслав, попробуйте провести эксперимент с просмотрами на Ютубе. Во время эфира попросите зрителей обновить страницу после того, как вы завершите трансляцию, чтобы просмотр онлайн и просмотр в записи посчитались более правильно. Ну, давайте так и сделаем сегодня. Напомните тогда, что... Всем надо напомнить, чтобы обновить после того, как завершим эфир. Чтобы вы обновили страницу. Я тебя вижу, рад видеть. Очень хорошо, я тоже рад видеть. Вот некто Владимир Батькович написал. Почему не скажешь из какого фильма, кинофильма слова «делай, что, должен, делай, что делаешь и будь, что будет». Ну, вообще «делай, что должен». И будь что будет, да, а насчет кинофильма я не знаю. Вообще слова Ко кому только не переписываются. Цицерону там и, я не знаю, и Геродоту. Хотя, ну, наверное, у них ничего подобного нет. Впервые встречается у Марка Аврелия, да. Там он говорит, делай, что должен и случится чему суждено. А потом уже... Это трансформировалось как угодно. Без славы не знаю новостей. Отлично. Это очень хорошо. И вот спрашивают меня по поводу 4 июля, но не по поводу Дня независимости США, хотя это великий день и великий праздник, действительно, потому что это принятие Декларации независимости США, в которой обозначен главный принцип права нации на революцию. Так вот, 4 июля 46 года города, городу Кёнигсберг, присвоено почетное имя помершего недавно тогда Калинина. И вот меня спрашивают, что сделать. А самый провокационный момент. Кёнигсберг, ну классное название, старинное название. Нужно начать процесс переименования города Калининград, декоммунизация и так далее, и так далее. Тем более Калинин ничего из себя дедушка не представлял, был там какой-то дедушка всесоюзный староста. Нахера? То есть, все города уже переименовали, а Калининград не переименовал. Почему не переименовывают? Понятно, почему. Там что дай Калининграду название Кенигсберг и все. И капец. Поэтому очень хороший вариант подбить каких-то местных жителей, краеведов и так далее, я советую нашим соратникам, на то, чтобы переименовать город Калининград в город Кенигсберг, так сказать, дать ему историческое название. Я думаю, что это очень будет роскошно, да. Просто превосходно будет. Так. Барат планет Мальцов в помощь. Ну да, надеемся на то. И вот спрашивают меня также, что Гиркин назвал Донбасс помойкой. И, значит, российские власти упрекнул, что я по этому поводу думаю. А что я думаю? Я думал по этому поводу в четырнадцатом году в апреле, когда пытался отговорить от войны. Помните, я выступал многократно, можно сейчас это, э, взять и зачитывал даже целые куски из рассказов тех людей, которые в Боснии воевали. Как там в городах на этих территориях было тяжело по много лет. И я говорил, что это на много лет. Э, там будет, в общем-то, чудовищная ситуация. Много лет будет чудовищная ситуация. Но почему-то тот же Гиркин в это не поверил. Почему-то он подумал, что там будет все прекрасно. Более того, я вам скажу, что я предупреждал, что 5-11-17 надо брать власть, а иначе народу. А иначе будет и в России такая ситуация. Так и будет. ЛНР, ДНР будет в России. И мы, нам придется через это пройти. Потому что по-другому путинский режим не свалить. Другой вариант еще хуже. То есть России вообще не будет. Такие вот пироги. Калининград отвалится, это дело времени. Да, ну понятно, что Россия Европа и Евро... Россия не может отвалиться от Европы, понимаете? Но России нужно затаскивать в Европу клещами, потому что есть определенная категория барыг, таких как Путин, которым нормально, да, если бы они были в Европе, но ну, раз бы они столько украли, посмотрите на европейских политиков, если взяточку берут, то 500 тысяч евро, а эти, блядь, по 500 миллиардов воруют, долларов, Путин там с своим братцем, нормально – Расскажите про санкции Великобритании против России. А что рассказывать? Какие санкции? 26 человек попали под санкции, да, там записали их в санкционный список. И что с того? И что, да, вон этот главный разведчик, как его там? Господи, блядь. Он там везде во всех санкционных списках, везде ездит. Во Францию ездит, в Америку ездит, в Англию ездит. На Рыжке, нормально, а что? Почему нет-то? Умер мариконы, ну, 92 года, в общем, прожил хорошую жизнь. Писал он к великолепным фильмам, да, к однажды в Америке, к профессионалу, знаменитой мелодии, помните, просто невероятная. К 400 фильмам он написал музыку. Ну, величайший из композиторов 20-го столетия Что я могу сказать Если кто-то, кто любит классическую музыку А я очень люблю классическую музыку Можно сказать, вот у Maricon там Есть какие-то классические произведения Но их очень мало А это попса Так вот сейчас нет никакой разницы Между классической музыкой и попсой да? Ну, было это еще понятно раньше То есть, тот, кто в это Хочет услышать саму, самую крутую попсу, должен послушать Моцарта, да, и шутку Баха, да, это будет самая крутая попса, которую можно только придумать. Поэтому не надо э, вот как-то разделять. Музыка двух категорий бывает, это талантливо и бездарно, все, другой музыки не бывает. Так, Кингсберг хорошая площадка для иммиграции. Ну, не знаю насчет иммиграции, я же рассматриваю как-то иначе, не как цель иммиграции, а как цель начать шухер. А самый лучший шухер начать это устроить э, голосование по поводу... Причем это же официально можно подать документы. Давайте вернем историческое название. Чего там плохого? Да? Ну вы сами понимаете, что из этого получится. Так. И в Кирове прошел митинг против Вечного Путина. Ну, может быть, людей было не так, ой, что я вам показал, вот-вот. Людей, может быть, и немного было, но, вы знаете, вот те люди, которые в этих условиях выходят, которые противодействуют, это молодцы, и на них, в общем-то, надежда, что эти люди раскачают ситуацию, что они заставят тех, кто сыт, да, немножко быть посмелее. Они же своим примером только заставляют. Больше ничем не заставишь. Так. вот Про отца Сергия спрашиваю, Сегодня поговорим. И жители Забайкальского села спалили администрацию и офис микрозаймов. Представляете, какая прелесть. Ну, что я могу сказать? Так держать, что можно тут сказать. И говорит, вот они что-то хотели там украсть, а поэтому подожгли, совершили поджог документов и так далее. Ну, правильно, так и надо делать. А как же? Я вообще удивляюсь, почему эти микрозаймы еще стоят. Так. И суд оштрафовал псковскую журналистку Прокофьеву Светлану, про которую мы говорили на 500 тысяч рублей за оправдание терроризма. Просили 6 лет, но понимали, что народ охереет, если женщину на 6 лет они загонят. Зачитываю, что она сказала, и почему ее привлекают за, за оправдание терроризма. Это вот э, состав преступления такой. Сильное государство, сильный президент, сильный губернатор, страна, власть, в которой э, принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинге ходить нельзя, разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Они видят, что только в определенном наборе партий ты можешь безболезненно состоять, и только определенный спектр мнений можешь высказывать без опаски. Это поколение выучило на примерах, что в суде справедливости не добьешься. Суд проштампует решение, с которым пришел товарищ майор. Многолетнее ограничение политических гражданских свобод создало в России не просто несвободное, не а репрессивное государство государства, с которым небезопасно и страшно иметь дело. За это ее привлекли за оправдание терроризма. Это оправдание терроризма, по мнению суда. Охереть, представляете? Просто охереть, что творится. Ну, мрази уже просто вышли за такой предел, за которым просто их мухобойкой надо, блядь, тапком, как тараканов, сука, надо долбить этих мразей тапком. Так, привет из Новороссийска, Привет. Да, вот хорошие пишут мне по поводу Путина вещи, да, очень по поводу, что со стерхами не каждый так может, это точно. Отца Сергия обвинили в оскорблении Путина, ну, на самом деле, отец Сергей, то понятно, что оскорблял Путина, Кирилла и прочую сволочь, Оно их все оскорбляет. Главное, что он призвал ополчение собирать. Он призвал собирать ополчение, там Путина э, отправлять в Биробиджан. Ну, понятно, там куда. Ну, в моем варианте на Индигирку и Колыму. То есть, я думаю, что разницы нет никакой. И вы же понимаете, э, насколько там взрывается мозг, это же они создали отца сергия. Они расчищали площадку, они сажали свидетелей Еговы. Вот представьте на секунду свидетеля Еговы, который выступил с таким заявлением. Это возможно? Нет. Это невозможно. Путин не на тех поставил. Представляете, абсолютный проигрыш, абсолютный. Что в башке у них? Вот кто организует внутреннюю политику этим дуракам? Причем Лигойда вот этот э, заявил, что... Э, Отец Сергий епархиальным судом лишен саны, если это решение утвердит святейший патриарх, оно вступит в силу, это означает, что он больше не является священником, он не может совершать богослужение и таинства, например, исповедь, венчание, причастие, он не может носить священные одежды, на перстный крест, это возвышенное каноническое решение, взвешенное каноническое, которое было выполнен полностью в соответствии с канонической церковной процедурой. Он только не понимает, что все это абсолютно отец Сергей может и кресты, может еще 10 крестов. Вот у Гундяя вот такой крест, опускающийся, блядь, а он может поднимающийся поставить. Кто ему запретить? Бог. И он может называть себя русской православной церковью. Причем сам один. Он говорит, ты кто? Я русская православная церковь. А ты или кто? Нет, ты хрен с горы. Томас, мне покажи. Вот этого Легоиду, там, Кирилла, говоришь, Слышь, Томас, покажи, кто ты такой. От боженьки. Кто дает право? Бог дает. Кому дает? Православной церкви. Кто ее иерарх? Главный. Константинопольский патриарх. Покажи от нее, сука, бумажку. Нет у тебя бумажки. Ну, и у меня нет бумажки. Ни у тебя, ни у меня бумажки нет. Я вот русская православная церковь, блядь. А ты, я хера знаю, кто такой. легой да блядь. Вот так он должен разговаривать с ними. И сейчас именно это нужно, чтобы снести всю эту мразь. Вот именно это нужно. Они говорят, он все зачитывал по бумажке, кто это писал. Какая разница, кто это писал. Я вполне допускаю, что он сам это писал. А вот они по какой бумажке зачитывают? Им кто эту бумажку пишет? Вот этому Кириллу Легозе и всей этой мрази. Мы-то знаем кто? ФСБ им пишет, Потому что это отдел ФСБ. Разгонять надо еще до того, как Путин падет. Это принципиально для христиан избавиться от этой скверны раньше, чем режим Антихриста падет. Такие вот дела. Так, и... Поддерживать надо, безусловно. Сейчас всякая либеральная сволочь кричит там, что это там сумасшедший, шаман сумасшедший, этот сумасшедший. Нам пофигу, что кричит этот либеральный сволочь. Наша задача снести режим Путина. Я думаю, что вот с этой либеральной публикой, которая там на эх Москвы выступает, мы никого не снесем. Да и у них нет такой задачи. Ни цели, ни задачи такой у них нет. У них есть задача менять, по ушам людям ездить. А наша задача вышибить всю эту мразь путинскую. И тут нам безразлично, кто в помощь. Абсолютно безразлично. Я уже говорил вам давно, что могут оказаться такие люди героями революции, что мы очень сильно удивимся. Просто очень сильно удивимся. Ну как... С чем можно сравнить Россию? Ну, с страной дураков, конечно, да, помните, Толстой с какой страны писал страну дураков? Ну, с Албании он писал, да, помните, там страна дураков, потому что порт он ну, сейчас Дурос называется, да, это первый порт после Италии был, где корабль останавливался, вот он. Ну, там особые условия, там и сейчас такие условия своеобразные, да, а тогда-то вообще были жесткие. И кто сделал в Албании революцию? Ну, потом, правда, там контрреволюция победил потому что приехали русские мигранты и снесли нахер. А Поп сделал, да, у Попа был карт-бланш от коммунистов, да, и он сделал коммунистическую революцию в Албании. Так что ничего, ничего тут особенного, сверхъестественного нет. Так. Вячеслав, знакомые стали не только слушать твое передачу, но и слышать. Очень хорошо. Вот это очень важно было, чтобы начинали слышать. Неужели в нашей стране нет ничего закона, почему нельзя просить Томаса у Вселенского Патриарха? Вот это главный вопрос. Дело в том, что Томаса просили у Вселенского Патриарха, но дал-то он его украинской церкви, а не русской православной. Обратите внимание. То есть был, была одна церковь, да? Вроде как русская православная церковь. И ее Томас, если так можно выразиться, перекочевал в ту сторону. Почему? Обратите внимание, что только бы не было в Русской Православной Церкви, раскол бы. В Русской Православной Церкви царь Петр стал главным иерархом, обнулил патриаршество, сказал, не будет никаких патриархов, все. Потом в 17 году обнулили царя, батюшку, Патриарха выбрали, все прошли, ничего, ничего не помешало, даже сталинский режим. И все считали абсолютно, и греческая церковь, там, и коптская, и армян-грегорянская, и все какие хотите православные церкви считали русскую православную церковь законной и божьей. А сейчас вдруг раз и при Гундяеве, и Путине это все как бы исчезло, да? Вот что знает константинопольский патриарх такого, что не знаем мы, что на одном гектаре с этими людьми не хочет. Помните, как он чашку-то оттолкнул, когда ему поднесли там, подношение от Гундяева. Видео вот это. Он не просто там сказал, да не, я не хочу, а в ярости оттолкнул это. То есть, он что-то знает такое, чем мы с вами не знаем. Слава, что с шаманом Александром Габышевым? Ну, пичкают его лекарствами Что с шаманом? Будут его пытаться они залечить И если люди ничего не будут делать Не будут пытаться Снести путинский режим И освободить Габышева То они его залечат состояния овощей Что же вы не понимаете? Слава, когда начнем обнуленного обнулять Я уже давно начал так что... И... Э, вот. Племянник Путина стал главой партии ⁇ «Народ против коррупции ⁇ Вот мне тут пишет, как раз, Слава, я думаю, с кого лучше проголосовать за Катю или Машу Путину. Путин, как думаешь? Да, видите, тут э, проблема, у них престол наследия. Очень важная проблема всегда, да? То есть, представьте, вот когда там Людовик XIV хотел наследника, так сказать, обозначить, Дофина, да? И никак не мог. но ну, потому что он был великий, король солнца. И а за одного схватиться сына, да? Мне не получается. Не то. Не устраивать. За внука, блин. Опять не устраивает. Вот вопрос знатокам. Кто стал Людовиком 15 Кем он приходился с Людовиком 14 XIV? Вопрос знатокам. Потому что, ну, тот был король солнца, но ну, не может же простой там какой-то вот обычный да, наследник там какой-то. Отпрыск стать вдруг следующим королем. Дядя Слав, ты был прав Насчет новой исторической эпохи Я думаю, что это вообще элементарно Это самое простое предсказание самый простое из всех, которые я сделал Потому что это было очевидно Даже тогда И вот видите, вот этот племянник Племянником пишет, правнукам правнуком, правнуком Людовик 15-й был Людовику 14 -м. Можете себе представить? Правнуком. Не нашел он, среди детей, коих там был, я уж не помню, 7, человек и внуков, да, не нашел никого, кто мог бы. Внук, правну. Так что. Но так у Путина, видно, с этим наследником, да, он не видит никого, приходился отцом, вот это самая лучшая шутка, да, как, говорит, мальчик, добродетельный мальчик, хочешь, ты будешь мне сыном, если хочешь отцом, правнуком, вот правильно писали... Сергей Иванов, Мальцев, ответь на вопрос, чем ты занимаешься целыми днями, что не можешь пойти работать во Франции, а не просить помощи? О, как, блин. А и то, чем я занимаюсь, это я не работаю, Сергей Иванов? Я чем занимаюсь? Ну, давай, Сергей Иванов, ты проведешь вот несколько эфиров таких вот в течение месяца. Каждый вечер полтора часа в течение месяца, Сергей Иванов, и я тебе вот железно говорю, если тебя будут смотреть, вот ты, Сергей Иванов, то я закрываю лавочку, скажу, все, я пойду лучше работать там кем-то, да, там, маляром, штукатуром. Это же не работа, как ты считаешь, Сергей Иванов. Хереть не встать. Вот я вам честно скажу, Всю жизнь я работаю, и у меня много разной работы было, очень тяжелая работы, Я служил в армии, работал в милиции, трудно работал, да. Саратское соскное бюро Аллегро создал. И тоже работал трудно, каждую ночь проверял посты, днем ездил, заключал договор, был депутатом, председателем комитета, зампредом Думы и так далее. Вот на сегодняшний день это самая тяжелая работа, которую я выполнял. Не был ни разу в жизни у меня такой тяжелой работы. Представляете, вот как сейчас. Я с удовольствием поменялся бы вот на любую из той, которая у меня была перед этим. Такие вот дела. Вячеслав, идите не шутка, политику Запада вас очень не хватает, идиоты, праваки, клоуны, люваки, задрали Я хочу человека новой эпохи. Это не ко мне. Я политик российский. И буду работать только для того, чтобы что-то изменить в России. Так вот про племянника Путина мы так и не, не переговорили, не договорили. Да, видите, народ против коррупции, пчелы против меда и так далее. И вот э, э, самая, самая вороватая семья России направила бороться с коррупцией своего, так сказать, отпрыска. Да, ну наверняка это очень крутой политик, но он целый там двоюродный племянник, еще бы он не крутой политик, да. Вот Замом наверняка надо свина чайку, сына чайки поставить, да. Я сразу, когда прочитал это, вспомнил Володина, который сказал, что после Путина будет Путин. Обратите внимание, очень четко. После Путина будет Путин. Вот такие дела. Маль снизуй работу, не, не помойся от тебя. А я чем занимаюсь? А я раз не работаю. Я дурака валяю, вы что думаете, что я вот так вот включаю и поехал? А оно само собой упало, все там, и информация, и анализ, и все там. И я вот кто-то, кто-то мне пишет, как это легойно говорит там этому отцу Сергию. Кто-то пишет, кто-то пишет, а я читаю, как вот слабоумные там рассказывают, что Мальцеву все там, ЦРУшники пишут, блядь. Да если бы у ЦРУшников был хоть один такой аналитик, я думаю, такого говна бы не было. Ни один аналитик нормально не будет работать на спецслужбе, понимаете? Потому что для этого нужно помимо мозгов еще определенную душу, чтобы понимать, чтобы наверняка читать, что происходит. Да? А человек, который работает на спецслужбе, он не может так читать. Он обязательно не видит многого. Так. Волки России, я вам второй эфир пишу, иди в телегу, ты хоть читаешь, это про что я не понимаю, о чем речь. Ага. Что же они в Киеве не рекламировали акцию, я пошел, если бы знал. Ну, это да, это очень важная тема, такая, которая распространение информации, которая хромает в России еще. Особенно вот распространение информации на местах. В.. На Первом канале, оказывается, показывали празднование принятия поправок жителями Якутии, жители Якутии ликовали, потом оказалось, что это старые кадры, это, оказывается, День Республики, никакое не ликование, по поводу поправок вроде как никто не ликовал и никаких праздников не было, представляете, какая разводка, там Якут смотрит, как ни хера себе, оказывается, ликовали, а мы не знаем. Вячеслав Вячеславович, что будет с Беларусью, по вашему очень важному мнению ваше. А очень просто. Ну, если Лукашенко обманет Путина, я понимаю, так что на нее сейчас наехали, он дал какие-то обещания. Вот если он не будет держать слово, а это и не нужно, то пока ничего не будет. Да. А если он сдержит слово, то Беларусь станет, станет губернией России. Вот и все. Тут два варианта только. То есть, Лукашенко сдержит слово и все, и сольет Белоруссию. И либо Лукашенко не сдержит слово и будет опять дурить, как и дурил. В общем-то, Как видите, от народа ничего не зависит. От народа Беларуси. А жаль. Очень жаль, что народ России и народ Белоруссии поставили себя в такое положение, когда от них вообще ничего не зависит. Под Веной застрелен с Чечни Мимихан. Умаров, который критиковал деятельность Кадырова, Ну, там я посмотрел несколько кусочков, достаточно жестко он, конечно, его там э, распинал просто. Известен, значит, Умаров как анзор из Вены. Оказывается, в отношении его была процедура защиты свидетелей. У него были другие документы и прочее, прочее. И вот он выходил из торгового центра не не выходил рядом находил с торговым центром G3 и какой-то выстрелил ему в голову на серебристой машине потом этого на серебристой машине задержали в линце я так понимаю на родине фюрера поехал на родину фюрера вот потом задержали еще одного чеченца которого вначале за пригласили, ну, я понимаю, так не пригласили, а задержали и допрашивали в качестве свидетеля, а потом он также сказал обвиняемым. Так что по делу два, двое обвиняемых, это уже хорошо, потому что если кто-то из них не захочет петь, то другой наверняка будет петь, то есть важно на этих противоречиях сыграть очень хорошо, можно всю информацию выкачать. Вот, и... Понятно, что это заказ, понятно, что это отправил убивать Кадыров и какие-нибудь ФСБшные структуры. Да? Но я так понял, что сейчас вот вырвалась информация, что ФСБшники у Кадырова какое-то количество киллеров... Наняли, и это количество достаточно большое будет заниматься вопросами борьбы с оппозицией. Ну, то есть уничтожением оппозиции. Посмотрим, что из этого получится у них, у новых ассасинов, да? Ну, вы знаете, я думаю, что новые ассасины навряд ли получатся из этой шоблы. Нет. Там были, там были люди в наше время. Да? Старик Хасан Недаром создал совершенно беспрецедентную систему вербовки, абсолютно беспрецедентную, когда человек мог 20 лет проработать с кем-то. Да? Ну, представьте, вот на большинстве языков Европы ассасин значит убийца. Представляете, как Европа была напугана, четыре монарха были прибиты, да, куча князей была прибита и так далее. То есть, человек мог устроиться быть таким достаточно верующим католиком. Четко отправлять все культовые действия А потом в конце оказаться ассасином И убить своего господина Которого защищал и практически защищал в боях Подставляя себя И никто не мог понять Как же так 20 лет он охранял этого человека А потом получил команду Все, мочи И тут же замочил Так что у Кадырова навряд ли есть такие ассасины И вот меня всегда спрашивали у меня своя, потому что э, гипотеза по поводу старика Хасана. Да? И когда говорит, вот старик Хасан, он показывал э, значит, этим своим бойцам, он показывал рай. И поэтому они э, шли там, 20 лет терпели лишения, а потом кого-то убивали. Я думаю, что это чушь. Я думаю, полнейшая чушь, ни за какой рай 20 лет человек не будет терпеть жуткие лишения, да, чтобы потом попасть в рай. Нахера это? Нет. Я думаю, что старик Хасан показывал им ад и говорил, слышь, вот слышь, вот туда попадешь. Почему они такие были успешные? Почему они готовы были что угодно делать? Хочется со стены прыгать, да. Как помните, там брат Танкреда да, там, поехал к ним за деньгами, да, там, козу показывать. Они его показали, как он вот, там. Один, другой, третий, там, восьмой. Кто хотите, может спрыгнуть со стены совершенно спокойно. Таких бойцов у Кадырова нет и никогда не будет. Поэтому бояться, конечно, убить Кадырова надо, но не до такой степени, что эти люди могут как-то там особо сильно проявить себя как ассасины старика Хасана. Да? Так что... Я первый высказал идею того, что старик Хасан показывал не рай, а ад. Потому что сейчас наверняка появится какой-нибудь этот э, историк, который напишет диссертацию Такое же было многократно. Поэтому я забиваю, так сказать, первенство. Это я впервые высказал такую идею. Наверное, в начале 2000-х каком-то интервью. Ну, как там прошло. Так, наверное, историки не считают мое интервью. Негативная мотивация слабее, слабее, чем позитивная. Не знаю, это если вы, вам ад покажет настоящий. Я думаю, что это будет самая хорошая мотивация. Пишут тут вот, потом только главу ассасина привезли в клетки, да, но это было через 200 лет подобные события, и только монголы смогли победить, потому что к монголам они не могли внедриться, у них не было ни бога, ни черта, им все было по барабану, языка их никто не знал, и э, уклад жизни был такой, что как они к ним могли внедриться? Старик Хасан показывал Рашку, да. Хасан ибн Саба, да, показывал в Россию. Прикольно. Так, и Великобритания вела санкции против Бастрыкина. Мы говорили, всего в списке 47 человек. А там я смотрел список. А, это 25 граждан России. Точно, точно. А всего 47 человек. Там же не все граждане России. Ники Андрей Ежов, которого обвиняли в злодеяниях изнасилованиях, но ну, маньяк Ногинский, так называемый, в смысле, маньяк-то. Как, как же его называли каким маньяком-то хер? В общем, повесился он в Ногинске, а может быть и не повесился, а может быть и, и не он, да. То есть, вот как сейчас тут с таким путинским правосудием и следствием? Ну, вероятнее всего, что он, конечно. Так... Слава для половины страны Путин – это батя. Ну хорошо. И что дальше? Мне теперь тоже его бати называть, это скота. Я просто буду половину страны называть скотами. Можно так. Не скота буду бати называть, а половину страны, которая называет его бати, буду называть быдлом. Что по-польски обозначает, ну, вообще на славянских языках скот. Наверное, так быть правильнее. Точно? Ах. Так, и в июне в Кинешме смертность более чем втрое превысила рождаемость. Это Ивановская область, что-то какое-то жуткое количество, родилось 49 человек, умерло 174, никогда не было, да и вот опять, как говорил Черноморзин, не знаю, почему такой мор там в этой кинешме может быть, этот коронавирус, а может быть, уже просто Россия вымирает сама по себе, как я вот разговаривал с Георгием, нашим товарищем, который работает в Техасе в больнице, он сейчас в вот в этом блоке, который тестирует среди тех, кто тестирует на коронавирус, огромное количество больных, жуткие дела. И вот я ему задал вопрос, я говорю, а что в России так, такое количество не умирает от коронавируса? Ну, В России-то они умерли уже до этого, до коронавируса, от совершенно других болезней и вообще от возраста. Но если средняя продолжительность жизни в России полуофициально, да, 49 лет у мужчин, то понятно, что если там 90-летние по всему миру умрут от коронавируса, в России таких просто нет. Такой возрастной группы, которая соответствует... Вот, Слава хватит пессимизма Так у меня наоборот Один сплошной оптимизм Путин не скотина Восклицательный знак Я бы, я бы сказал по-другому Путин не скотина И младенческая смертность в Саратской области выросла на 30% Жуткие дела, что творится просто, ну это объяснимо, и к этому нужно было приготовиться, но представьте, вот сама по себе детская смертность зашкаливает, а тут еще вот плюс 30%, а Путин выступая рассказывает, что у нас чуть ли не самая низкая детская смертность, жесть. Так, дядя Слав, ФСБ мобил прослушивает, иногда обсуждая кое-что, конечно, прослушивает, причем все мобилы, и причем давно, я же вам рассказывал, что еще в 2012 году, когда был вызван на допрос, и мне представляли мои телефонные переговоры, то вдруг случайно какие-то чужие и вообще левых каких-то женщин, что вы можете пояснить по этим, ну я и так на 51 статье, а тут я охерел вообще, потому что это вообще незнакомые люди и просто разговор ни о чем двух старых. представляете, то есть они пишут абсолютно все, и не только мобил, я вам рассказывал, в 2012 году мне включают ну, там что-то у него сбой какой-то. Вот этот диск включает следователь. А этот диск, который там рассекреченный, там ФСБ рассекретило и дали следствие. И он нажимает кнопку, я сижу, слышу и слышу разговор. Я с товарищем что-то обсуждаю. Разговариваю минуты три, наверное, ну, может меньше, может две -то. Вот. А потом говорю, надо позвонить такому-то. Слышу, как я беру телефон, и вот тональный набор тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, я ему набираю, и говорю, привет. И там слышу, привет. То есть, пишут через мой телефон. Через телефон, который... С которого я еще не звоню. на столе лежит. Поэтому пишут они давно. Опубликован обновленный текст российской конституции, россияне заменяют отпуск волонтерством, видите какая прелесть там в России рок-н-ролл какой. Россия нарастит госдолг в этом году в два раза, ну а почему бы нет. Если откуда-то можно взять денег, то они будут хватать, потому что отдавать -то им точно не придется, они будут распиливать до упора. Сейчас будут Путина на это дело раскручивать. Говорят, смотри, надо денег брать отовсюду. Там, потом мы там решим. Но понимают, что потом ничего решать не надо будет. Человек пишет, я как программист скажу, что все записывают. Это факт, да. Вот, кстати, нам нужна помощь программиста. И вообще программистов нужна помощь волонтеров. Под видео есть ссылка на почту волонтерскую на сайт партизан потому что нужно чтобы партизан было много и на ссылка для спонсоров вот такие дела и Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже. Ну, понятно, что они денег хотят. Зачем им что-то одобрять? Они хотят денег. Иван Бояркин, Мальцев кинул меня и всех, кто выходил 5-11-17. Как же Мальцев тебя кинул, если ты выходил? А? Как это кинул Мальцев тебя, Иван Бояркин? Я думаю, что никуда-то Иван Бояркин не выходил. Потому что те люди, которые уходили, это партизаны мальцевые, они до сих пор со мной. Основные. Иван Бояркин, блядь. Артист, блядь. В России подсчитали уровень бедности. Ну, что можно сказать? Вот говорят, что Бедность бедных стала меньше. В России в 19 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 18-м и составила 12,3 вместо 12,9. А не была 12,9. Цифра, которая называлась, никогда не называлась меньше 18 миллионов. Ишь, какое население России, если 12,9? А? Очень легко сосчитать. Вот они сами говорят, там Голиковы всякие говорили, помните, цифры называли. Самая мелкая была 18, самая крупная 22. Там разные у них тоже. А сейчас они вообще... Блядь, артисты, а? Это вранье. Бедных стало меньше. За счет чего? Представляете, экономика России, как они говорят, сами там упала на сколько, там, на 15%, да. А обидных стал меньше. Такое возможно. Что ж, Путин, что ли, поделился? Наконец, слава озвучила реальность про коронавирус. Он поражает стариков и славу здоровья. У нас такие, такие давно уже умерли. Ну да. И власти отвергли идею опустить цены на бензин. Видите, кто-то предлагал опустить цены на бензин, они отвергли, говорят, нет, надо спасать Россию, поэтому цену на бензин поднимать будем. Блять, жуть. Комета сломалась, которая ездила между Ялтой и Севастополем, только ее запустили, она, естественно, никуда не ходила, коронавирус был, запустили, я так понимаю, несколько рейсов сделала, и все, и Кердык. Вертолет Ми-2 совершил Жесткую посадку в Ростовской области Странно, только я Недавно думал про вертолет Ми-2 И даже Смотрел кадры С Ми-2 вспомнил просто как Чемпион мира по вертолетному Спорту, который В Саратове был Гагаринский клуб И там вертолет Ми-2 И вот он меня возил Один раз покатал, я тогда пилотировал Самолеты и к вертолетам пренебрежительное отношение было. И я как-то его спросил, я говорю, ну а что, какой пилотаж-то может быть на вертолете? И вот он мне показал пилотаж на вертолете, я, честно говоря, чуть не посидел. Потому что я не мог понять, как это вообще происходит. Особенно, когда мы летели на высоте 600 метров, а я четко отслеживал, я на месте второго пилота сидел. И он говорит, а вон леса! А там леса такая, по снегу идет, это дубки, э Гагаринский аэродром, откуда Гагарин взлетал. И он как-то боком, блять, как я не знаю, так ю э 87, бомбы бросали, боком начинает падать. И я вижу уже, ну я слежу, как отматывается, я вижу, остается там метров 60. Я думаю, все, «Ну, кердык, сейчас он меня убьет, потому что... И, и он не останавливается при этом. И вдруг он раз как-то мгновенно остановился. Там метра полтора леса лежит на спине. Я не анекдот рассказываю. Правда, я ее вижу вот в остеклении. Фонарь здесь у него, у него же такими кусками. И вот боковое нижнее остекление, там где нога на педали. Я вижу, леса лежит вот так и, и щелится, да, пугает. Он раз чуть приподнялся, она развернулась, побежала. Он ее опять прижал. И вот так я говорю, все, все, все. Ну, иначе... А у меня было желание, знаете, вот честное слово, открыть дверь и выйти. Потому что ну, я смотрю, метр полтора, думаю, сейчас я в снег вывалюсь и лучше пешком дойду. Потому что ну что он дикое вытворял. Так вот. К чему я про МИ-2 рассказал? Вот пишет антиквар, да, Антиквариат, действительно, когда они выиграли в, в Англии, представляете, чемпионат мира, и, и англичане, а у них похожего вида трактора, и вот он мне показывал газетку, там было написано, русские приехали летать на тракторах, и вот сфотографированы вертолеты МИ-2, и знаете, что интересно, вот их там как эксплуатировали, он на этом вертолете сушил поле, поле стадиона «Динамо», должно какое-то, Аяцков должен был мероприятие какое-то проводить, а прошел дождь, и в результате вот пригнали вертолет, и он сушил это поле, да, и высушил там часа за два, за три, я не знаю, за сколько, но там висел на этом высушил, а потом его выгнали. А знаете, почему его выгнали, чемпион мира? Потому что он был коммунистом от партии КПРФ, поэтому его выгнали. То есть, потрясающая ситуация, совершенно, блядь, какой-то бред вообще, бредятель. Вот это лиса, вот этот чемпион мира на каком-то, блядь, сраном вертолете, который и не летает-то вовсе, который на трактор похож, это, стадион там этот сушат да его выкидывают потому что он коммунист вот это вот представляете вот, знать все это вот жить со всем этим всю жизнь вот со... Когда вы мне говорите, а почему вот там другие не знали-то, я не знаю. Может быть, они не сталкивались, может быть, они так серьезно не анализировали, но меня сама жизнь все время направляла. Я смотрел, думал, блядь, ну это какая-то фантасмагория, весь этот Путин чудовищный, а Яцков чудовищный. Помните, как Ленин сказал про Распутина, Чудовищный Распутин. Вот этот чудовищный. Ленин просто не видел Путина, блядь, там, и все остальные шоблы этой. Жуть. Так. И легкомоторный самолет разбился под Нижним Новгородом. Упал Ан-2. Пишет очень много. Ан-2 падают. То есть раньше они вообще не падали. А тут взорвался сильный дым. Ну, в общем, надо больше сведений. Ан-2 вообще... Свалют, который очень трудно уронить. Очень трудно. Это на там сильно наверное, пьяным быть. Дядя Слава, этот слушатель с ником Волки России спрашивает, как с вами связаться, а я ему пишу иди в телегу, второй эфир подряд. Ну, во-первых, ВВМРЦ, 64, собака, ЖМЛТ. Ком, а во-вторых теле, через телеграм может просто напрямую написать любой желающий мне может напрямую написать не факт что я отвечу да, но я прочитаю 100% да, поэтому и трое рабочих уже четверо говорят погибли при обрушении перекрытий в торговом центре Кировской области что-то они там работали Перекрытие упали Ну как обычно видите То есть э, техники безопасности нет никакой Вообще ничего нет Вообще все пофигу В российском городе бродячие собаки Напали на гуляющих детей Произошло это в Тольятти Самарской области То есть это не какая-нибудь да? Тольятти большой город М -м, бля, Жуть Больше ниц в Тольятти Представляете и там собаки нападают на людей, на детей. Полутора и ребенок выпал из окна в Кирове. Но опять то же самое. Опять сетка москитная. Опять ребенок надавил. Сетка вывалилась. И он вывалился. Получил телесные повреждения серьезные, я так понимаю, его оперировали вот ночью, что там из этого получилось, не знаю. Вы представляете, был здоровенький, нормальный ребенок, полтора года. Почему они не предупреждают про эти сетки? Ну, если родители тупые, я не могу понять. Но они должны поэтому по телевизору своему странному каждые пять минут крутить и рассказывать про эти сетки. Они этого не делают. Я не знаю, почему. Для меня это загадка. Они какие-то... Ну, если... Блин, они это не делают. Какие-нибудь ввели там снипы, правила какие-нибудь. Вот так надо сделать, вот так надо сделать. Ничего не делают. То есть дети горят в домах каждый день пачками. Знаете, они не хотят ничего менять. Не хотят ни огневую защиту делать. Ничего не хотят. Дети вылетают из окон. Никак не хотят этому, этому противиться. Да, и способствуют только этому. Сколько еще планируешь свою программу вести лет пять или шесть? Это от вас зависит, сколько я буду вести свою программу. Я бы хотел завтра же ее прекратить, и, чтобы началась в России революция. И мне бы хотелось заниматься Россией, да, не программой. Я не блогер и не журналист, я политик, и мне абсолютно это не интересно. Хотя, как видите, от этой программы много полезного. По крайней мере, те, кто слушает Мальцева, они не допускают вот такие ошибки с этими сетками. Да? Обратите внимание. Россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки в Краснодарском крае. Проживал вместе с дядей мальчика. В общем, жуть какая-то. На Урале в лесу погиб полицейский. Найдено тело сотрудника полиции. Вот, уехал куда-то после ссоры с супругой, потом нашли его мертвым. Ну, я думаю, что самоубийство, то есть они всегда так вежливо как-то уходят от этого. Вот пишет, Слава, знаешь, как лучше стало после поправок. Медицина, дороги, социалка, все, все классно, короче. Да, я, я тоже так думаю. Еще лучше будет. Это еще не классно. Будет это вообще замечательно. В московском подъезде, значит, в одном из жилых домов на Ленинградском проспекте установили виселицу. Там есть самый длинный дом, самый длинный коридор в мире на Ленинградке. Да, там бывшая общага, общага авиационная, да, и там один подъезд, и, и коридор, наверное, метров 130, 140. Такой многоэтажный дом стоит. Это не там ли установили виселицу, там она прям была бы очень-очень кстати. В Курганской области пропали трое подростков. Надеемся, что их найдут. Надо больше информации. Находились на берегу реки. Очень много детей. Тонет жуть. И подросток выстрелил из пистолета в голоду своей сверстницы в Москве. Из пневматического, естественно, пистолета. ФСБ перехватило курьеру с 55 килограммами клубных наркотиков Ну понятно, сейчас эти наркотики ФСБ сами возят Зачем им какие-то курьеры То есть они вначале прошло ляпили тему ФСБшники да? То есть вначале всякие левые люди возили Сейчас все, сейчас этого нет Сейчас они из э, Северной Кореи, из Китая Вот эти э, клубные наркотики Ну первитины всякие да, таскают экстази там и прочее, прочее, из от талибов таскают опиаты да, ну, героин в основном, и с Латинской Америки возят кокаин, так что там полный джентльменский набор. Главные Наркобароны сидят в Кремле, чтобы вы все понимали. Нет никаких других наркоборонов в России. Это кремлевцы. Слушай, а ты где сам-то живешь? В России? Ты меня спрашиваешь, что ли? Ну ты загугли, кто такой Мальцев, и вопросов, наверное, не надо будет задавать идиотских. Так. Пишет, во Франции разрешена трава. Знаете, я не знаю, я так понимаю, что это. В медицинских целях разрешена, а еще есть какая-то облегченная. Но я не пробовал ни то, ни другое. И вообще никакой не пробовал. Слава, как ты думаешь, возможно ли Кремль взять штурмом? Ну, Нет такой крепости, которую нельзя было бы взять штурмом, особенно в нынешних условиях. Когда можно через любую стену перелететь на обычном квадро... ну не обычном, там усиленном квадрокоптере, конечно, все можно. Только вопрос: зачем? В Кремле нет ничего такого, что требовал бы захвата. Если Останкина, да, а Кремль. Кремль сам сдастся. Как только, как только кто-то придет в Останкино, выступит по телевизору и расскажет Ватникам, что их обманывали. Прочитает декреты определенные о том, что мы освобождаем их от долгов и прочее, прочее, прочее. Все. На этом сразу все закончится. Вся путинская история. Ну, притащить Путина какой-нибудь двойника, тройника можно туда же в Не обязательно даже настоящего братья. Можно вон актера притащить. Какая нам разница? И он покается, скажет, я сволочь Путин, вас обманывал. Все. А этом все закончится сразу. И шуть какие-то россияне какой-то россиянин в Алтайском крае его приговорили к пожизненному за то, что он задушил жену и убил двоих детей, которые увидели убийство жены. Просто чудовищная, что так, массовая драка в Липецке попала на видео. Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане. Это в парке Березовской Даниловского района. В фонтан уронила кепку. Ну, а там. Что-то было не заизолировано. Ее убило током. Жуткие дела. Просто вообще. Представляете? Фонтан. Ребенок. Да, только что живой бах. Все убил. Так... Подписывают петицию в защиту лесов Сибири и Дальнего Востока. Сейчас горит больше трех миллионов гектаров. То есть когда такая, такая цифра в прошлом году горела, рассказывали про пожары. Сейчас никто ничего не говорит. Горит и горит. А пол России горит, пол России тонет. Слава, ты нам нужен, без тебя в информационном русском пространстве наступит мрак. Ну, пока конечно, нужен, но когда будет революция, зачем я в качестве блогера-то, я могу в качестве нормального полевого командира быть очень хорошо. А я думаю, буду, окажусь гораздо полезнее. 90 десантников прибыли в Якутию, пожары тушить, я посмотрел видео, не впечатлили меня десантники, особенно как они с рампы, с этой аппарели прыгали в самолетной. Мне показалось, что они очень толстые, очень старые. Все эти десантники. Я, конечно, не знаю, как должен десантник пожарный выглядеть. Но мне кажется, не так. Очень как-то меня это удивило. Что, поэтому я, конечно, желаю им здоровья, всяческих успехов и все потушить. Но в таком физическом состоянии они могут сами просто погибнуть. И ничего ни хера не потушить. После удалора молнии в селе и за, Зарькальцево под Томском сгорел деревянной церковь 19 века. Говорят, какая-то она очень сильно намоленная. И уже православные рассказывают про всякие страшности. Да, в связи с тем, что сгорела такая важная церковь. В Красноярском крае из-за падения деревьев погиб один человек. Да каждый день в России пачками гибнут из-за падения деревьев. Это вообще никого не интересует. Мор их птиц зафиксирован в Красноярском крае. Очень много да, фотографий, видеоматериалов, какие-то галки, вороны. Там, в общем почему гибнут то ли птичий гриб, то ли сами по себе, то ли это. Очередной всадник апокалипсиса. Слава нас мало, я пожарный. Да, это я понимаю. Эта система полностью уничтожена Путиным. То есть вот пожарные были, пока их не включили в МЧС. Как только включили в МЧС, все, похерили всю систему. Я же это видел, все на моих глазах происходило. Слава, нужна твоя помощь, мы работаем в НИИ, занимаемся изучением гениальности. Нам сказали, что ты можешь дать уникальный материал мозг Путина. Мы ждем и надеемся на тебя. Хорошо, согласен, обязательно. Гарантирую вам, что мозг Путина мы вам подарим для опытов. Ураганный Ветер и грозы принесли серьезные разрушения в Нижегородской области. Да, все затопило везде вообще. То, что не сгорело еще пока, то затопило. Вот, потом... Некий Шамили Саев арестован по делу об убийстве Камалова. Это зампредседателя с бывшей зампредседателя правительства Дагестана. А там есть не убийцы это вот хотелось бы знать. Там мочат друг друга, только шуб заворачивается. Я думаю, что когда путинский режим падет, мы узнаем, к своему удивлению, что и путинцы занимались тем же самым. Очень много увидим, так сказать, эпизодов, связанных с вот таким обычным криминалом, с убийствами. И там будут известные фамилии. Так. Генпрокуратура отменила решение об уголовном деле против следователя Следственного комитета, который вел дело киров, -Киров леса. Это э, имени Ахметов, этот это Руслан, то есть хапнул взятку, но, видите, его э, крыша оказалась более крутая, чем те, кто его подставляли, отмазали его. Ну, если прокуратура отменила решение, значит, вмешалась наверняка ФСБУХа. То есть, ну, наверняка это чувак, который очень дружит с ФСБ, поэтому они его отмазали. Ну, я так вижу. Светлана Медведева катается на самолете. Вот МВХ Медио следит за ее передвижениями. Теперь она была в Барселоне, то туда, то сюда. Летает безостановочно. То в Латвию, то в Германию, то на Кипр. Зачем она летает? Вопрос, да. Зачем тебе жужжать, если ты не пчела? Ну, наверное, денежки развозят они. Я думаю, что наличные деньги прячут. Потому что... Потому что, наверное, она не дура и понимает, что скоро жопа с ручкой. Поэтому... Вот у них есть имение в Тоскане, да, но я думаю, что у них есть такое же имение везде. Просто Навальный нашел в Тоскане вот это имение, а в других местах не нашел. Поэтому в другие места, наверное, таскают, бабло прячут, чтобы жить безбедно. Но они не понимают одного, они не понимают, что безбедным жить не придется, да? потому что главное слово здесь, основное, это не безбедно словосочетание, а жить. Понимаете? Если власть в России упадет, то кто же их в покое-то оставит, там свету Медведеву оставит в покое, да помилуй бог, Конечно, нет. Она будет летать, блядь, своими руками будет махать быстрее, чем этот самолет, и, блядь, все равно поймают. Так, и вот интересно: путинцы же должны рассказывать про сами этот ковер самолет, там про всякую хрень, да, как они там новое что-то наделали, блядь, невероятное. Вот сейчас я вам Покажу новое невероятное. Видите, Владимир Путин заявил о завершении работы над проектом о а 2000 самолет-авианосец, который сможет обслуживать по 25 самолетов под носом у противника. Ну, очень ватные сайты с удовольствием комментируют эту новость. Давайте с вами обсудим. Просто обсудим эту новость. Вот, видите, тут взлетно-посадочная полоса нарисована. Какие 25 самолетов будут на этом? Предположим, что проект есть такой. Хотя я уверен, что такого проекта нет, что это чушь. Просто засирают мозг. Ну, всеми этими, блядь, мультиками. Нет никакого проекта. Но, предположим, он есть. Вот мы с вами... Предположим какие-то конструктора И имеем какие-то очень важные конструктивные задачи В частности сделать экраноплан Который несет на себе 25 самолетов Какие это самолеты? Но ну, я думаю, что самого меньшего размера да, Меньше просто не бывает Это МиГ-29 25 самолетов МиГ-29 Плюс горючее к этим самолетам Какая полоса должна быть? Вот обратите внимание я вам прямо сейчас прочитаю. Это абсолютно посадочная полоса адмирала Кузнецов, который 300 метров. И полоса там 300 метров. В этом можно сделать 300 метров полосу? Нет, конечно. Но, предположим, можно. Вот я вам про кузнецов читаю. Ставка на замену полноценных паровых катапульт трамплином привела к затруднению взлетно-посадочной операции за наличие всего одного направления для старта, а также к уменьшению боевой нагрузки и боевого радиуса из-за высоких требований к тягу вооруженности самолета на старте. С другой стороны, применение трамплина позволило значительно сэкономить на массе, внутреннем объеме и энергетике, необходимых для размещения, обслуживания и питания систем паровых катапульт. О чем идет речь? Речь идет о том, что если установить паровую катапульту, то не хватит мощности самому кораблю, это авианосцу Кузнецову, а не вот этой хрени, представляете. А если не устанавливать катапульту, то нужна взлетная палуба в виде трамплина. Здесь мы видим взлетную палубу в виде трамплина? Нет. Палуба должна быть 300 метров, чтобы самолет не взлетел и сел. Сможет 300 метров выдержать конструкцию из алюминия? Конечно нет, она будет уничтожена под собственным весом. Да? Собственной массой будет уничтожена. В соленой воде она растворится, если она будет алюминиевая. В самолете, если вы прольете соленую воду, она прожжет самолет насквозь. Поэтому если возят рыбу соленую, то всем экипажем бросаются сразу все отмывать, чтобы не разрушить. Разъел. А если это будет сделано из титана, то это будет дороже золота. То есть, она не может быть 300 метров и она не может быть ни в коем случае э, меньше, до да, 300 метров. Почему она не может быть меньше? Потому что придется ставить паровую катапульту, которую некуда ставить, она, она огромная и, и занимает безумное количество места и безумное количество энергии. И если ставить электроэнергетическую вот эту катапульту ну как на Джеральде Форде, которая электромагнитная, на 800 метров она там тележку, помните, как выкинул? Ну так там еще больше, там нужно что-то, что создаст такой электрический заряд, который сможет толкнуть. И не раз толкнуть, а 25 самолетов вытолкнуть. Это возможно. То есть это чушь. Вам ездит по ушам. Нет такого в принципе быть не, не может. Такого вот. просто не может. Его быть чисто физически просто не может. Да? Они рассказывают, что он есть уже в виде э, каких-то там да, рисунков. Да, там, в виде каких-то этих. И вот Предположим, предположим даже, что какие-то гении смогли придумать, как МиГ-29 сможет подниматься с полосы, которая 100 метров, придумали как, ну потому что больше конструкцию воздуха они не поднимут, как грузить там 25 самолетов, как там горючее для них хранить и так далее, то Возникает сразу вопрос, вот сколько летит этот план, Ну, 400 километров в час. Вот, предположим, такая вот херня э -э, взлетела и полетела, да. И что он сам по себе один. Как, против кого он будет воевать? Если он будет воевать против каких-то береговых укреплений и так далее, ну, спутники его сшибут сразу там сожгут лазерами да. если против авианосной группировки да там самолеты не могут прорваться коммунисты 70 делали самолетов Ту-22 М3 с ракетами гиперзвуковыми ну сверхзвуковыми да, которые 70 самолетов из которых должно было прорваться 2 тогда авианосная группировка была погибла бы и тут вот такая хрень Смешная. Вот я для себя набросал просто, если в будущем, вот предположим, сделали такой экраноплан, что нужно, чтобы он на каком-то театре боевых действий что-то смог исполнить. Вот просто что-то исполнить. Вот я для себя записал, что он не может себя защитить, как авианосная группировка. Да? Никак не может. То есть идет авианосная группировка, авианосец, десантный корабль, на котором там всякие, блин, конвертопланы какие-то тоже вертолеты, он же вертолетоносец, тут же э, противолодочные системы у вертолета носятся, да, для того, чтобы обкладывать радиобуями, чтобы лодки все контролировать, тут же идут э, эсминцы у которых, которые выполняют ударные задачи, они запускают крылатые ракеты, да. Тут же э, всеобщие системы ПВО идет 20 кораблей, с ними танкеры, с ними противолодочные корабли, с ними эсминцы, крейсера, кто хотите, фрегаты разные и так далее. То есть каждый выполняет свою задачу. Вот что значит авианосная группировка. Тут один прилетел с 25 самолетами, смертников сразу бах, и нет. Вот Для выполнения задач защиты он не нужен. Ну, действительно. Он никого не может, он сам себя не может осуществить. А для выполнения стратегических задач нужно обеспечить ударную мощь и защиту. Для этого нужны ударные экранопланы ракетоносцы. Да, действительно, зачем экраноплан, который несет самолеты, да, нужен ракетоносец но он тоже один не может действовать. То есть, вот, то есть, есть экраноплан с самолетами, есть экраноплан с ракетами. Есть... Дальше, экранопланы противоракетные должны быть, которые охраняют эту группировку. Они же экранопланы ПВО. Он же не может на себе сосредоточить систему ПВО. У него там самолеты стоят, то есть, противолодочные экранопланы. Ну, Иными словами, вертолетоносец должен быть? Должен. Иначе лодки их просто истребят. Сейчас лодки такие ракеты запускают, туши свет. Противодронные системы должны быть? Должны. Система обеспечения космической безопасности должна быть? Должна. Танкеры должны быть, кто заправляет, должны и так далее. Я дальше уже не буду про то, что эту группировку должны более скоростные э, охранять самолеты, в частности, вот такие, как Ту-22М3 с ракетами, которые могли бы упредить и, и наносить как раз первый удар. А потом уже эта братва подваливает. Десантные экранопланы, экранопланы, которые носители дронов и роботов и прочее, прочее, прочее. То есть, то, что они вам причесывают, это чушь собачья. Это система, в которой нужно о, триллионы денег, долларов, триллионы закидывать. У них этих денег нет и не собираются они тратить. А вот картинки рисовать, они очень хорошо рисуют. Так что, и вот я обратил внимание, но ну, я понял, что они сейчас будут врать э, про все эти... Э, Новшества, которое они там совершили, невероятные. И тут же напоролся вот на такую новость, я вам прочитаю, очень интересная. Дальность боя электромаг... российских электромагнитных пушек увеличили до 10 километров. Я думаю, что же за электромагнитная пушка, которая стреляет все 10 километров. Да? Начал читать дальше, вообще думаю, о чем речь-то идет. Дальность гарантированного поражения целей и опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний довели до 10 километров. Об этом в воскресенье 5 июля сообщил ТАС, источники в оборон... а, сообщили ТАСС источники в оборонном промышленном комплексе. Новые системы радиоэлектронной борьбы ОПА оказывается, это никакая не электромагнитная пушка, а система радиоэлектронной борьбы, смогут отразить атаки любых перспективных ударных систем. По их словам, ранее пушки могли эффективно уничтожать цели на дистанции 12 километров. А сейчас что с ними случилось? Они деградировали, теперь они на 10 уничтожают и хвалятся, а раньше могли на 12 уничтожать. В общем, чушь собачья, но самое интересное, что они систему радиоэлектронной борьбы, абсолютно ничтожную, да? называют электромагнитной пушкой. Зачем они это делают? Вы же понимаете, потому что весь мир разрабатывает электромагнитные пушки, рельсатроны, это сейчас новое оружие. А они где? В жопе что ли? Не, у них тоже есть. У них, вон, блядь, они испытали на 10 километров, стрельнули. Очень я этим заинтересовался и полез посмотреть, что же по этому поводу они писали последние годы. Очень-очень интересно. Вот обратите внимание, я вам сейчас даже покажу. Вот статейка, ой, подождите, это не то, где он, господи, блин, Вот, да, вот она, российская электромагнитная пушка стала в 6 раз мощнее, да, вот, а знаете, что здесь изображено, а здесь изображена американская электромагнитная пушка рельсатором, а статья, сами читаете. российская электромагнитная пушка стала 6 раз мощнее. Какая? В какие 6 раз? Ее нет, российской электромагнитной пушки. Вот может быть то, которое, э, как она там называется, средство электронной борьбы, да, может быть такое есть. А вот такого оружия нет. Близко нет такого оружия. Но они рассказывают про то, что она есть. А показывают фотографии каких-то американских орудий. Надо сказать, что электромагнитную пушку испытали еще в 19 году турки. Да? Вот так она выглядит у них. Сфотографирована пушка у китайцев подобная. Да? Ну и вот американская я вам уже показывал. Разные варианты которые используют и вот на этом эсминце, да, видите какие замечательные, то есть стреляют они на очень большое расстояние для этого нужно очень много энергии но видите, вот российский вариант такой более бюджетный да, Просто написать Что средства радиоэлектронной борьбы Это электромагнитная пушка и все Очень бюджетный вариант Что говорит о том, что Путин не собирается Ни с кем в мире воевать Нахера ему это нужно Он собирается по ушам ездить и грабить Россию До упора да, если будет воевать только со слабыми Ну да, может с Казахстаном, с Белоруссией Еще там кто-то может быть Под руку Падется. С НАТО он точно воевать не собирается. Поэтому я думаю, что никаких электромагнитных пушек у Путина не будет. Ну, можно электромагнитными пушками назвать шлюх там из э, Госдумы, из Сайд Федерации, Федерации покажет вальку. Вот, самое главное наша электромагнитная пушка. Большая Берта среди электромагнитных пушек, да? Нормально, а почему нет? Можно и так чтобы засрать мозги людям, да? Такие вот пироги. США получили, США получили замену российским ракетным двигателем РД-180. Ну а кто-то сомневался, что ли, после того, как они запретили использовать euh, это использовать российские двигатели кто-то сомневался думали они перестанут летать как рогозин говорил не перестали не перестали так что вы вот внимательно если вы читаете то всегда внимательно не только название статьи не только попробуйте проанализировать о чем же они пишут вот они даже э, про это средство радиоэлектронной борьбы вру. Да? Потому что вот мы там 10 километров ее испытали, классно работает. А, а, а из статьи видно, что а раньше на 12 работал, Так что же вы ее ухудшили, что ли, получается? Жуткие дела. Вот э, турецкий министр обороны э, сфотографировался на авиабазе ВЭЛ. Аль-Вате, да? а, аль, аль, аль, да? а, так она называется, в Ливии, чтобы было по по понятно. Вот. Обратите внимание, видите, на заднем плане, что мы видим? Мы видим на заднем плане российский вертолет Ми-24. Это база, на которой сидели российские э ЧВКшники и прочие, прочие, прочие. Турки эту базу захватили в Ливии. И вот выступает министр обороны. Недаром же он на фоне вертолета. То есть вот, это вам не покажут по российскому телевидению, А турки свои показывают. Видите, как Путин отхерачивает во все дыхательные пихательные. Турки счастливы. Еще один нож в спину. А Путин, я, я же вам говорил, что Путин ножи будет теперь игнорировать. Он будет делать вид, что все нормально, никаких ножей нет. Так что прошу тех, кто там находится в России, вы смотрите и контролируйте, сколько сейчас э, безымянных могил пока появится там. Потому что я так понимаю, что турки там набили очень много. Еще набьют. А вот куда самолеты делались с этой базы? Помните, они-то рассказывали о том, что они притащили туда кучу самолетов, привезли. А теперь этих самолетов там нет. Очень странно. Да? Ну, понятно, что их не сбили. Скорее всего, они жопу в город собрали и убежали на этих самолетах. Обратно они в Сирию там свалили. Да? Ну, не соглашусь, Ми-24 еще у Кадаев был полно. Ну, во-первых, боевая раскраска. А во-вторых, турки абсолютно точно утверждают, что это российский Ми-24. Понятно, что Ми-24 огромное количество по всему миру. Дядя где ты вычитываешь подобную информацию, авиация, морская техника? Какую подобную информацию? Подобную информацию я читаю в путинских СМИ и просто анализирую. По поводу этого экрана экраноплана, смотрите, они везде написали, во всех своих СМИ Путин похвалился этими экранопланами. О чем речь? А проанализировать, какой должен быть экраноплан, и что это херня полнейшая. Зачем мне для этого нужны специалисты? Я еще сам не в состоянии проанализировать. Что, блядь, и, как в том анекдоте. Помните, когда людей загонят там трехэтажный самолет, но ну, когда не было этих э, А380-х. И говорят, э, там выходит чувак... И говорит, самолет там, Боинг там, такой-то, такой-то там, номер, все-все-все там, командир экипажа такой-то, у нас на борту 1200 пассажиров. На трех этажах расположенный бассейн, бар, кино, два кинозала, там то, все, пятое, десятое. Здесь же у нас медицинский пункт, там, в который могут сделать даже операцию. Здесь у нас то, все, пятое, десятое. И теперь со всей этой ней мы попробуем подняться в воздух. Там это был анекдот, а вот про экраны плана это не анекдот. 25 самолетов, заправка для каждого из них, да? плюс заправка для самого экрана плана, который горючий жрет тоже нормально, чуть меньше, чем... Самолет такого же размера, но все равно хорошо, да, причем гружен, плюс люди, там, еда для людей, энергетические установки, все-все, плюс полоса вот эта непонятная, которая должна быть, ну, блядь, ну, не меньше 200 метров, чтобы с нее хоть как-то взлететь можно было, да, и, и, а уж сесть, я не знаю, на 200 метров, ну, может и можно, не знаю. Вот. И все это должны еще как-то лететь. Все чушь собачья, вообще просто чушенца. Путин заявил о готовности России помочь республике Конго в борьбе с коронавирусом. Блять. А есть те, кому еще не помогли путинцы в борьбе с коронавирусом? Ну, кроме России. Да это старый анекдот. Конечно, старый. Еще какой старый? Путин, видите, он так и делает старые анекдоты, рассказывает. Это и есть старый анекдот, вот эта вот херня. Но мне бы вот сказали, представьте, ну я глава государства, мне приходит какие-нибудь шалопутные и говорят, слышь, вот сейчас экран-план мы сделаем, он будет 25 самолетов носить. Я бы сказал, чего? Я а с какого ты его материала сделаешь? Он сказал, из алюминия. А какая же длина будет? 300 метров? Нет. А как у тебя самолет с него взлетит тогда? полоса -то должна быть не меньше. Правильно? А мы там катапульту поставим. А катапульт это тяжелый, блядь. Он у тебя весь сломается, он же из алюминия. А мы его сделаем из э, титана. Ну, из титана-то мы столько титана не найдем, и денег-то сколько будет стоить и так далее. А кто его защищать будет, да, кто его сопровождать? будет Какие задачи он будет выполнять? У него есть ударная задача? Нет, у нее нет ударной задачи у одного, его не может быть ударной задачи, потому что он для этого весьма тихоходный, 400, там, ну, 500 километров вы его разгоните в час, да, огромный, то есть и, и за ним будут наблюдать, и, во-вторых, он не выполняет самостоятельные задачи, он может в составе флота где-то быть, в составе каких-то группировок, да, и так далее. Я бы сразу развернул этих людей, дал им пинка, сказал, слышь, когда продумаете, все идеально, да, то есть вы там придете и скажете, что мы делаем вот такие, вот такие, вот такие, вот такие кранопланы, это вот такая э, группировка, вот она себя так охраняет, вот здесь дроны, здесь там противолодочные всякие дела, и все, все это работает, и только после этого я бы задал вопрос, зачем они мне? Я бы спросил, мы что Америку собрались захватывать? Ну, если собрались, тогда да, ну тогда, может быть, что-то более дешевое и умное придумать. Понимаете, то есть это, это у власти находится, дебилы, блядь. Они даже сыграть, как положено, не могут, блядь, да? Они даже не могут понять, что другие не дебилы. Слово сможешь попасть из пушки. Со 100 метров бегущего поросенка. Ну, во-первых, я не стреляю из пушки. Во-вторых, зачем стрелять? Мне жалко поросенка. Если в бегущего Путина, то со 100 метров, блядь, я из АГС-17 даже попаду в него, понимаешь? Не то, что там, блядь, из пушки. Даже из гранатомета попаду. Если ты мне сказал в бегущего Путина, ты из чего сможешь попасть? Да из всего, блядь. Да. А самолет с вертикальным взлетом. Конечно, самолет с вертикальным взлетом это прекрасная вещь, когда они есть. А где они у Путина? Самолет с вертикальным взлетом. Як-141, который они хотят запускать. Ну, помилуй бог, ну что вы смеетесь? Это через сколько будет этот Як-141 сделан? Сколько надо десятилетия если они на всякое говно тратят там, блядь, по 20 лет? Смешно. Возможно ли ядерная война в ближайшее время? Конечно, возможно. А почему Путин может нажать в любой момент? У него там что-то будет. Мне, понос золотуха, я не знаю. Возьмет то нажмет. Все говорят, не нажмет. А вдруг нажмет? Ну, готовы гарантировать на 100%, что он не нажмет? Я не готов. Вылетал. Я понимаю, что у него там в башке беда. Так. Ну, уже пора заканчивать, так что я какие-то сейчас пропущу новости тогда. Лукашенко пришел на интервью без опови из уважения к уборщицам, блядь. Жусь какой-то вот, чудит. Только шуба заворачиваются. Босиком пришел, на, уважает труд уборщица. Очень похож, помните, в это убить дракона, он вот всегда вспоминает. там Леонов-то этого бургомистра играл, там идет такой, а тут уборщица что-то трет. Он такой, раз, остановил ее, взял, показал, как надо тереть. Она, да, там послушал, он, блядь, ну жуть. как все это противно. Все время рвется кого-то спасать. <свес> Кавказская пленница. Э -э Центробанк Венесуэлы образует решение <свес> <свес> суда Лондона по золоту на 930 миллионов евро. Ну да, то есть Венесуэла держала в Лондонском банке золото, а Мадуро решила его забрать, чтобы отдать Путину. А там показали хрен, сказали, ты никто, ты никакой не президент, Гуайда президент. Вот на месте Гуайда надо забрать это золото и профинансировать людей, которые будут воевать с Мадуро, вот и все. Самый простой вариант, вообще ЧВК нанять, только не Вагнер... Частную военную компанию нанять Он же президент да, Почему нет? Вот у меня жаль нет ЧВК вот С удовольствием жаль нет э, спонсоров Если бы вот был спонсор на 930 миллионов Я бы для этого Гуайда создал ЧВК мне Заключил бы с ним договор И освободил Венесуэлу от Маду Совершенно спокойно Без всяких проблем Потому да что мы признаем, что он действующий президент Да, признаем, нет вопросов А это все так Так. МИД РФ прокомментировал сговор с талибами Знаете, как прокомментировал? Власть США сами замешаны в наркоторговле Вот это вот комментарий Охереть Сам дурак Всем говорят, что вы замешаны с талибами, что вы везете наркоту. И действительно четверть мирового героина а, России потребляет. А больше половины мирового героина проходит через Россию во а все остальные страны мира. И говорят, да вы сами замешаны в наркоторговле. Хереть. Вот это вот ответ. Вот это они прокомментировали. А можно и Вагнера, им один хрен за кого воевать. Не, ну Вагнера нельзя, зачем? Вагнера нельзя, я не против, чтобы бойцы оттуда там, имеется в виду люди-то они могут в любой структуре находиться. У нас же других людей нет. Вы же думаете, вот начнется революция, в ней не будут с той и с другой стороны принимать участие вот эти бойцы Вагнера, что Конечно, будут. И на той, и на другой стороне будут. В Иране продолжаются технологические катастрофы. На химическом заводе Корун э -э хлорутек, а также взорвалась электростанция в аль Заркане. Интересно. Очень много а, там сейчас аварий каких-то а, ну, связанных с производством. да. Очень это подозрительно. Сами эти аварии случаются. Или Израиль, США помогает? Надо больше информации. Вообще интересно. Китай объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Помните, мы говорили про Монголию, теперь во внутренней Монголии Китае. Ну, то есть, это та же самая Монголия, просто называется внутренняя Монголия Китая. Да? То есть, провинция там. А на самом деле, это та же самая Монголия. И там, видите, вот бубонная чума. Про Монголию, когда мы рассказали, как было заявлено России, российскими СМИ, что это фейк. Это не фейк. Во-первых, в Монголии чума есть всегда, начнем с этого, всегда, вот в любое время. То есть, есть несколько мест на Земле, где есть всегда чума. Это Монголия, это озеро иссык это Астраханская область. Да, недаром в Саратове есть противочумный институт «Микроб», который как раз занимается чумой в Поволжье, да, потому что она есть всегда. Поэтому в Нижнем Поволжье, Саратов, город Нижнего Поволжья. Поэтому там еще большевики организовали институт. Тогда он назывался противочумные лаборатории. Да? А потом институт научно-исследовательский. И также в Монголии всегда есть. Даже еще, еще больше. Поэтому... Ну, я не думаю, что бубонная чума представляет какую-то особую опасность. Но будут на этом спекулировать здорово. Слава полуреволюции уже прошло или нет еще? Что значит полреволюция? Это же не беременность. Полреволюция пройдет тогда, когда возьмем власть. Слава, Сколько нужно ждать еще лет Пока ты возьмешь власть и даруешь миру мир Ну не знаю Сколько все же зависит от людей э? Все зависит от людей Когда люди соизволят подняться Без людей я ничего не смогу сделать И я кстати и не планировал ничего делать без людей Помните как мы говорили Слова Сережа Перепичев, он, он давным-давно сказал, говорит, Мальцев может быть только вместе с вами, он не может быть вместо вас. Так, стало известно о появлении особо заразного штамма коронавируса. Южную Корею особо заразный штамм атаковал, то есть они разные, эти штаммы, и, и заразные, разные, и заразные так напоминаю, что вы смотрите канал народовластие программ плохие новости напоминаю что э, под видео есть э, строчки для спонсоров, для партизан и для э, господи, не могу найти тут и для волонтеров конечно и волонтерская работа конечно очень важна. Сейчас волонтеры столько придумывают интересных методов, совершенно невероятных. Я смотрю, просто обхохотался. Не буду уж раскрывать тайны, но настолько талантливые люди, просто невероятно. Придумывают такой, чем никогда в жизни бы не придумал. Так, укупник, спасибо, Аркаша. Так, ага. Оп. Колян, дайте Слав, здравия, полтора года в жизни ставил пластиковые окна, и наш директор тверд, э, твердил, и нас заставлял, как очень простую мысль, после монтажа сетка не держит даже кота, ребенок э, точно кувыркнется, и мы каждый монтаж это озвучивали людям, напоминаю про козлов с Калуги, чтобы привет передать. Да, да, да, спасибо, спасибо, Колян, я... Посмотрю, я что-то не, не посмотрел насчет козлов с Калуги. Надо залезть и посмотреть все эти материалы. Виталий из Здорово, дядя Слава, вечером 4 числа заполнил анкету в АРМ, АПМ, в смысле имеется в виду, да, Ассоциация партизан Мальцева. АПМ, да, как понять, принят я или нет, ждать какого-то ответа, да нет, я думаю, что это автомат, может что-то не так заполнил, заполнял на скорую руку, удачи нам всем, спасибо, Виталий, очень хорошо, большое спасибо, но можете связаться через почту партизан, я думаю, что с удовольствием с вами пообщаемся, можете мне позвонить на, ну в смысле сбросить на телеграм личный телеграм на В Мальцев ноль шестьдесят четыре да здравствуй, революция, на усмотрение. Спасибо, спасибо. Васек, добрый вечер, Вячеслав Вячеславович. Пошел сегодня в охотничий магазин за патронами. Разговаривали с продавцом. Он сказал Вову Накал. Продавца я знаю. Продавец я знаю. Ты смотришь Мальцева. Привет тебе. Да, привет продавцу патронов. Вову действительно Накал. Молодцы. со Чувусас... ариф Закон всего один. Ведись или веди. Историю писать тем, кто победил, нам выбирать повезло, добро мы или зло, где высечет страна наши имена. Хорошо, спасибо. Робби. Предлагаю революционную песню итальянских партизан Белла Чао. Белла Чао давно стал международной песней и ее поют в разных странах и на разных языках. Связка ее не с партизанским движением, а с борьбой за свободу, против угнетения. Знаете, интересная ситуация. Вот в своей жизни я слышал песню Белла Чао, Белла Чао раз пятьсот, наверное. Три раза я слышал в России за все время в исполнении Магомаева, в фильме «По следу Тигра», да, он назывался, и еще где-то, ну, раз три-четыре, может быть, за всю жизнь. И только, когда я прибыл сюда, и я там, через день по радио, если крутишь приемник, и попадается какая-то итальянская волна, то там либо Богу молятся, либо Белла поют. Вот это прям стабильно. Хорошая песня, очень хорошая. Андрей, на мелкие расходы. Спасибо. Тени Прослова, Вячеслав. Здоровья вам, Сани и дочками. Спасибо. Макс, спасибо. Так. Так, так, так. Ага. Так, вот тут Татьяна поздравляет Дениса с днем рождения. Ты... 3 числа Татьяна Кувшин, я, наверное, читал это уже, да? Так. Вальдемар, девочка на мороженое от бабы Нюры из Нью-Йорка. Спасибо огромное. Узеков Винсент. С днем независимости США. Поздравьте, пожалуйста, от меня эту великую страну. Поздравляю. Уже много раз поздравляли мы. И надо поздравлять не только великую страну США, но и все человечество. Потому что, я говорю, это очень важный документ декларация независимости. Очень важный. Это документ, который подтверждает для любого человека его право на свободу. Так, спасибо, что смотрите. Напоминаю, что смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть ссылки на э, сайт Партизан Мальцева, на э, почту для волонтеров и на для спонсоров. Э, так, для спонсоров это очень важная тоже ссылка, потому что. Без спонсорских денег Будет весьма сложно Дариус, привет партизанам Спасибо, Дариус, привет партизанам Тоже всем передаю, друг Дядя Слава, скажите, пожалуйста, как юрист Почему в 9 главе Конституции Применен термин поправки А при голосовании применен термин Изменения, может быть в этом э, Смысл беззакония Пляшива в этом тоже, потому что конституционный Очень важно важна терминология Если закон требует Слово «поправки», значит, нужно применять поправки. Но если будет слово «поправки», значит, нужны и другие требования закона. О, исполнять конституционное собрание или референдум. Другого пути нет. Конституционное собрание или референдум. А они придумали изменения в Конституцию и некое голосование. Ну, абсолютно беззаконное, конечно. Магомир, раскроем глаза на мир для людей. Кстати, самое смешное, что если бы они назначили референдум, чтобы если они сделали все, как требует закон, или собрали конституционное собрания, они могли бы это все очень легко решить. Вот собрали бы конституционное собрание, без всякого шухера бы это сделали. Почему они это не сделали? Не знаю. Они сознательно нарушают закон, они демонстрируют, что мы нарушаем закон. Вот видите, прям очень сурово так его нарушаем. Для чего я не знаю? Можно было бы это делать все тайно, да? Магомир, раскрыв глаза на мир для людей, не читать. Да, ну пожалуйста, я с удовольствием, напишите, свяжитесь, никаких вопросов. Михаил Веселов. На подвоз, детишка, молочишка, здоровье тебе твоим девчонкам. Спасибо. Ну и это уже третье число. Коту на лапку Виктор. Спасибо, Виктор. Огромное спасибо. Напоминаю еще раз, что вы смотрите канал «Народовластие». Напоминаю, что вот э, наш товарищ пишет, «Вячеслав, попробуйте провести эксперимент с просмотрами на Ютубе во время эфира. Попросите зрителей обновить страницу после того, как вы завершите трансляцию». То есть я завершаю трансляцию, и вы обновляете страницу. Это очень важно. Э, зачем, я не знаю, но Специалисты говорят, что это каким-то образом влияет Большое спасибо вам за то, что вы есть За то, что смотрите Так что отключаемся И вы сразу же обновляете страницу Да здравствует революция, до свидания До завтра, надеюсь